Я проходила марафон у Нелли Давыдовой, который длится 33 дня и называется писательским. На самом деле на марафон я шла не на тому, чтобы научиться писать. У меня была совершенно другая мысль, с которой я заходила на марафон. А в тот момент мне хотелось просто обнулиться. А я прочитала, что на марафоне можно сделать страничку с нуля, и подумала, что это прекрасная мысль уйти из соцсетей. В тот момент мне хотелось выйти из соцсетей и начать писать исключительно для самой себя. Вот такой был основной замысел. Что такое писать для самой себя? Я думала, что даже никто читать не будет. Мою страницу я буду писать для самой себя и читать буду сама себя. И это будет как раз очень важным для меня шагом в том, чтобы почувствовать исток, собственный исток, да, вот эту нулевую точку сингулярности. И когда ты потом выходишь иным человеком и делаешь что-то исключительно для самого себя. Но на марафоне проходит движение, и туда приходит очень много людей. И они приходят со своими собственными мыслями, чувствами, со, со своими целями. И у марафона есть правила, и там отбираются тексты, которые попадают в страничку. Даже не знаю, как она называется, но там лучший текст. Могу ошибаться, но у кого не называется лучший текст. И в какой-то момент у меня возникла такая мысль, а почему мои тексты не попадают в лучшие? Представляете, приходишь писать для самого себя, а вдруг начинаешь сталкиваться с групповой динамикой и с какими-то вопросами, которые в тебя э, приходят. И в этот момент э, началась очень крутая штука, которая на марафоне не объявлена, но она есть. И я стала работать с шаблонами, которые стали появляться. Что такое признание, зачем тебе это. Э, и очень много шелухи ушло. Скинулось очень много шелухи. Когда я это проработала, появилась легкость, и я снова стала писать для самой себя, и поток еще больше усилился, он еще больше увеличился. И началась творческая такая штука, когда тексты рождали сами себя в форме сказок, сказки стали приходить очень легко. И мало того, что сказки стали приходить очень легко, а я стала писать почему-то сказки. Я не заходила на марафон для того, чтобы писать сказки. Но сказки стали писаться. И когда они писались, я потом читала свои собственные тексты, ведь я зашла, чтобы читать саму себя и вернуться к своим истокам, я удивлялась. Я думала, вау, неужели это я написала? Неужели это так написалось? Неужели это так сложилось? И вот это, когда пишешь для самого себя и становишься чтецом самой себя, со мной это произошло. Вот эта точка обнуления, после которой начинается совершенно иное восприятие. И на марафоне я осталась, продолжаю писать, не потому что мои тексты должны быть куда-то отобраны или для того, чтобы меня лайкнули. Я пишу это просто для самой себя. Потому что, когда попадаешь в поле единомышленников, вот Ицаалковский еще говорил, поле усиливается. А что такое единомышленники? Я называю марафон еще клуб по интересам. Люди пришли осознанные. Они осознанно приходят для того, чтобы познавать суть вещей, познавать себя. Да? И вот это поле, оно очень для меня наполняющее. И, соответственно, оно усиливается, и происходят всякие чудеса. Вот сегодня утром я открыла компьютер. Подумала, что писать, и вдруг пришли стихи. Они просто так пришли, родились, я их записала, не нужен был ни черновик, ничего, это моментально записалась. Вы знаете, со мной такое было лет 18, 19, 20, но потом проблеск где-то около 30 было, потом я это очень долго не помнила. То есть лет двадцати я вообще забыла, что такое было вот творчество в таком чистом виде. Поэтому марафон он дает какое-то обновленное, обнуленное восприятие себя. Поэтому, если вы хотите пойти на марафон для того, чтобы обнулиться, как делала это я, то марафон а, прекрасный заход а, в эту задачу. Благодарю Нелли, как всегда, чудесная идея, классная. Реализация здорово быть в этом, здорово играть в это. Благодарю всю команду, особенно Аню. Аня мне очень много э, дает любви, поддержки. Ну, наверное, так для меня это звучит. Тепла. Саня, э, с я еще с курса. Она, по-моему, была моей, я не знаю, точно, но мне кажется, она была моим куратором, в том числе на курсе творения жизни который я проходила у Нели. И как-то мне всегда приятно ее особо видеть и слышать на моей странице. Вот, хотела так сказать. Все, спасибо всем. Всем удачи творчества потока.